Бабушка по маме, по маме Лидия Семеновна была крендель совсем из другого теста. Она родилась в Санкт-Петербурге в семье печника. Казалось бы, с кособокой, большевистской классовой точки зрения получалось, у нашего семейства вполне благополучное родословное. Один дед столяр краснодеревчик, другой печник. На обобщенный взгляд на вещи плох тем, что не изучает подробности, а именно там обычно прячется дьявол. Столяр был монархистом, а печник, помните, Ленин и печник? Так вот, только не Ленин, а царь. В Зимнем дворце, в Большом Екатерининском дворце в Царском селе, в дворцах Петергофа сохранялось печное отобление. В октябре 1917 года вокруг Зимнего дворца не было никаких баррикад, просто поленец и о чем сочинители... Враг про штурм Зимнего, конечно же, знали. Но что поделаешь, хотелось чего-нибудь героического. Мой прадед Семен был царский печник, так сказать, лей-печник. Он был шеф-инспектор царских печей. Но иногда, чтобы размяться, сам ваял что-нибудь образцовое. Я уже упоминал, что царь Николай имел один талант. Он мастерски перилоколол дрова. Ну а с кем дружить с Дровакова, как не с печником? У них всегда найдется о чем поговорить. Такие непростые пролетарии. По какую сторону баррикад они бы оказались? Но прадед Семен, как и дед Федосий, умер молодым. Он заболел с каратечной Баба Лида всем и каждому прямо с порога объясняла, что закончилась девятилетка. Это была первая полная средняя школа, созданная советской властью в 1918 году. Впрочем, отключенных знаний Баблида Лида обнаружил еще меньше, чем бабмани. Людей со средним образованием в 20-30-х годах было мало, и они, как правило, становились маленькими начальниками. До войны Баба Лида работала с диспетчером на заводе прибор. единственным в СССР, что с военной точки зрения было крайне неосмотрительно. Жили Баба Лида и ее мама, моя прабабушка, и ее дочь, моя мама, в отдельной трехкомнатной квартире, что упоминалось бесчетное количество раз на одной из красноармейских улиц, бывшей роты или линии Измайловского полка. Как они оказались в этой квартире, непонятно. Если это была квартира прадеда, их бы неминуемо уплотнили, то есть подселили бы к ним в жил товарищей. Стало быть, квартира была жалована отцу моей мамы за заслуги перед советской властью. Но какое положение он занимал? В таком случае куда сгинул. За всю жизнь я не услышал ни одного слова ни от мамы, ни от бабы Лиды, о родном своем дедушке. Несмотря на все расспросы. Во времена он рало. На фотографии 1939 года, где мама в летной форме, кто-то отрезан маникюрными ножницами. Но кто это узнать мне не удалось. Это было время, когда каждому было что скрывать. Монархизм, знакомство с царем, дворян, попов, буржуев родословный, из за границей, репрессированных родственников, свойственников, друзей, пребывание на оккупированном территории и плену. Один советский писатель и номенклатурный чиновник заболел. Необходимо было хирургическое вмешательство, но он упорно откалывался лечь на операционный стол, обрекая себя на гибель. Припертый к стене родной женой он признался – через 20 с лишним лет. Что страшится не операция а общего наркоза, так как может проговориться, что осенью 41 -го года три дня был в немецком плену. Бежал из концлагеря, выкопал зарытые документы, с другими окруженными пробился к своим, воевал, несмотря на то, что по состоянию здоровья был освобожден от призыва, честно работал и был до потрохов предан советской власти. Но трепетал. Было это после 20-го съезда. Осуждение культа личности и уже после 22-го съезда КПСС, когда Сталина изъяли из мавзолея. Вся беспорочная жизнь и три дня плена, где он был неразличим в общей серой массе страдальцев, его никто не допрашивал, в спичный состав он был включен под вымышленной фамилии и все равно боялся. Так наспер, спинной мозг, до слабняка, до потери памяти был бит в страх наших отцов и матерей и в большинство моих сверстников. Но небольшой косяк от поколения откололся, и я оказался в том косяке. -то и, наверное, сторонились и подозревали, что мы не просто так говорим, что мы думаем. Но люди, позволявшие себе независимость суждений, которых я знал лично, были никак не связаны с лубянской конторой. Неизбежное предложение сотрудничать, то есть стучать, делалось всем людям с высшим образованием и большинством граждан отклонялось под разными предлогами без всяких неприятных последствий напротив, попавшись на мелкую уголовщину как правило, соглашались стать сексотами не то, чтобы я вовсе не боялся но я не дал страху раздавить себя и я мог сказать нашим вездесущим надзирателям вместе с поэтом губ шевелящихся отнять мы не смогли не доглядели за мной, не доглядели и вовремя не с безсощадной строгостью, хотя и пытались. Как же было нашим родителям не остерегаться детей, когда нас мытьем и катанием втирали Павлика Морозова. Вот образец подростка гражданина. Донеси и совершишь поды. Донеси на соседа, на приятеля, на друга, на незнакомца, на учителя, на мать и отца, и ты выполнишь гражданский долг. И получалось, что и, де... и дома взрослым людям нельзя было слово молоть без оглядки. А вдруг дети малые по глупости повторят то слово в школе, а те, что постарше, сами пойдут куда то вот и получалось, что каждому было что скрывать. И неспроста а сосед дядя Миша говорил между метями или о погоде. Мама и баба Лида чудом пережили первую самую жуткую зиму 1941 42 года блокады. Их вывезли из Ленинграда в паладоги в апреле 1942 года. Мама весила 31 килограмм, а моя бабушка и старший брат по матери погибли от голода. Через Украину, Северный Кавказ, Каспий и Среднюю Азию наши гримыки попали на Урал в Верхние солдаты. верхний Верхние Салды баба Лида служил комендантом общежития и, пользуясь неограниченными возможностями моего отца, кормила гречневой кашей пленных немцев, рассказывая им об ужасах немецкой блокады. Поверженные супостаты по-русски понимали плохо, но соглашались с тем, что дети Аркапут а кашу еле бережно, ни зернышка не пропадала. Она же торговала на базаре излишками, жила за зятьем сыто и беззаботно. но рвалась в родной город, и как только представилась первая возможность, увешанной тюками с продовольствием вернулась в Ленинград. Квартиру на Красноармейской заселили Скопские, завезенные в город на Неве по оргнобору, поэтому выбить их в площади не удалось. Бабрида получила комнату 21 метр, мне она казалась огромной. В полуподвальной коммуналке на Лиговке напоминает хрущобу. Там были мрачные стены в разводах, на которых вместо обычных тазов и сидений от унитазов висело почему-то больше велосипедов, нежели имелось жильцов в пещере. Потом я догадался, хозяева двухколесных экипажей умерли в блокаду, А у бабушкиной двери притрулился чудесный ухоженный Харлей чемпиона вооруженных сил по мотоциклетному спорту. Да, читатель. Это было то время, когда чемпионы, народные артисты и даже отдельные генералы жили в коммуналках. Среди них генерал-лейтенант медслужбы Иван Михайлович Прунтов, он, Сергей, занимал три комнаты в коммунальной квартире в доходном доме Книжи, Бебутовый дом номер 9 на Рождественском бульваре. Именно из квартиры на Лиговке 5 января 1946 года, больная, она сильно простудилась, ведомая тетя Шуры баба Лида отправилась на площадь кинотеатру «Гигант» смотреть, как вешают немцев, признанных Советским судом военными преступниками. По словам бабы Лиды, зрителей было немного, народ безмолвствовал, злодеи приняли смерть спокойно, а баба Лида и тетя Шуры вернулись домой с чувством глубокого удовлетворения, и помянули покойных водочкой с пожеланием вечно гореть водой. Отец из Салды, где он как сыром масле катался, уезжать не хотел, а мама, получив известие, что трехкомнатный ленинградский рай безвозвратно потерян, настояла на том, чтобы мы переехали в Москву. Чтобы не отрываться от любимой дочери и внуков, баба Лида устроилась работать проводницей на Октябрьскую железную дорогу. Известно, что проводник в России всегда был специалистом широкого профиля и кормился отнюдь не только сопровождением пассажирских вагонов. Так что у бабы Риды денежки водились. Бутылки сдаёт, вот и ещё одна зарплата. С легким оттенком пренебрежения говорил баба Маня. Когда я подростком приезжал на вокзал в резерв, где отстаивались вагоны за гостинцами, я видел, как Баба Лида оптом сдает посуду. По рублю за бутылку, приезжавшему на тележке-перекупщику. Любимый рейс, полярная звезда. Ленинград, Мурманск, Москва, Мурманск, Ленинград. Приносил в один конец в среднем 300-350 рублей. Из них 50 рублей бригадиру, 50 контролерам. Остальное Баба Лидии и ее напарнице шури Два месяца месячный заработок. Тетя Шура была старой питерщикогуляка, замечательная женщина, мужественная, суровая и практичная. В блокаду она сохранила жизнь племяннику и племяннице, спасла баба Лиду и маму, когда у мамы в начале января 1942 года вытащили хлебные карточки. Это была верная смерть, но тетя Шура спасла многих. Начальником резерва... Московского вокзала, служба, которая ведала проводниками, был человек родителей, который у тети Шура похоронила в первую блокадную зиму в гробах персональные могилы на Волковском кладбище. То есть совершила невозможное. Эти люди, родители международного начальника, были верующими. И для любящего сына, а может быть и тайно верующего, похоронить отца и мать по православному обряду было очень важно. Священник пел, бригада Тетчшура закопала и крест поставила, блюд это мороз. Поэтому Тетчшура и Баба Лида ездили только в выгодные рейсы, осенью в среднюю. Азию. И наш комната благоухала дынями, инжиром, виноградом, гранатами, алматинскими яблоками. С Украины баба Лида привозила нежнейшее сало. Из Крыма благовонный мускат, души Бере, яблоки кальви и крымскую диковинку копченого калкана. И застреканье рыбу вяленную и такую воблу, которую в Москве и не видовали. Арбузы, что были слаще меда и лучшие в мире помидоры. Из Мурманска зубатку и палтус, истекающий жиром. С Урала кедровую шишку. Из Владивостока красную икру в трехлитровых бутылку, Из стула рассыпчатую картошку. Из Одессы все вышеперечисленные. В нашем доме было два входа. Одним жильцы не пользовались, зимой там была холодная, где хранили деревенские припасы, тиреевы, и мы, дары бабы, либо под двумя пудовыми висячими замками, открыть которые Александр Иванович ничего не стоило, но он никогда этого не делал. Своеобразная щепетильность пьяницы и симулянта. Дыни, правда, держали в диване. Я не любил сала, Так есть только шматок потоньше. Но рифат и роза, несмотря на свое мусульманское происхождение, и многие мои одноклассники любили и жалея меня употребляли бутерброды по назначению. Те Шура были не против выпить. По чуть-чуть. Четвертинку, максимум две на пару. Тетя Шура Курила Севера была весьма невоздержана на язык. Пьяные мариманы и рыбаки в полярной звезде Безбилетники, глухонемые продавцы календарей и порнографии, шахтеры воркуты, все бывшие из этих амнистированные, завербованные по набором все это вряд ли можно назвать школой изящных манер. Пили в поездах отчаянно, поезда были по сути дела шалманами на колесах. После войны вагоны делились на курящие и не курящие, в аду курящего вагона. Работа на проводника была грязной и тяжелой, но если подойти самому, прибыльно. В провинции подчас не было самого необходимого. Резинок, подвязок для чулок, иголок для патефона. Начнешь перечитать, не остановишься. Знай, что куда нужно вести, и бери по-божески, вот уже и с наваром. Сваки, бабмани, бабли, да недолюбливали друг друга. Баба не считала Баблида вульгарной, что было, то было, вкушавший от неправедного доходов, а как же иначе, крикливой, пока всех пьяных разбудишь, танцы и березай, кому надо вылезать, глотку натренируешь, постоянно не к месту упоминающий, что сколько стоит, любила Баба Лида прихвастнуть свои щедрость. Но не было бойца столь храброго и беззаветного в коммунальной сваре, как Баба Лида. Неутомимая склочница Елена Михайловна попавилась в баблиду, хотя и форсировала, не подавая вида. Однажды из носила горшок любимой внучки, названной в ее честь, в одной руке собственный сосуд, а в другой крышка. Лидия Семеновна громовым голосом обратилась к твоему заклятому врагу Елене Михайловне. «Я неоднократно просила вас проносить ночную вазу по местам общего пользования в закрытом виде». Елена Михайловна пылала праведным гневом. «Я, как метработник, крить было нечем, но регулярное общение с воркутинскими шахтерами не могло пройти даром. Баба Лида, сколокоченная по обыкновению, приняла фозу по экстерьера. Поперлась крышки горшка в свой толстый бок, это был опасный признак. Эти детские писи! Цыганно и издержанно произнесла Вавлида, эти детские писи в тысячу раз чище вашей ядовитой слюны. И она изо всех сил шваркнула горшком по кухонному столу Елены он только что драйному щеткой из 72. Процентным хозяйственным мылом чистейшие детские писи Залили только что подстеленную новую клетчатую клеенку Илья Михайловна Биччу спала в свое время на расставленные руки пьяного супруга он потащил жену в комнату. Ноги Елены Михайловна волочились по полу как неживые. Сидя у печки, я наблюдал все это воистине Шекспировскую сцену и радовался, что Елена Михайловна произовала. Не тут-то было часа через два. Услышав шаги Бабрида в коридоре, мест работник голову из двери и пригрозила. «Это вам так не сойдет». Еще через пару часов Бабрида вернулась. С ней была тетя Шора. Обе в черной железнодорожной форме, что придавала визиту некоторую официальность. Они привезли точно такой же кусок, точно такой же клеемки в бело-синюю клетку, бутылку невыносимого вонючего железнодорожного каустика, железную скребницу, которой чистят лошадей, танки и вагоны. Тишина постучала и приказала Александру Ивановичу выйти. Оказалось, что кроме каусика они привезли еще и водку. Женщины в форме выпили с кавалеристом на почин, отдраили стол каустиком, накрыли его новой клеенкой. Как-то сами собой на ней образовались четыре граненых стопки. Появился Федор Яковлевич с тальянкой и через час в квартире стал тым коромыслом. В конце концов, выпал Фея и пригласил дорогих гостей к себе в комнату украинское сало, домашние колбаса Соленые палты, сквашенная капуста, огурцы и свежие яички, сваренные тети Мани, портвейное дешат и дорогое суворовское печенье, привели мне впечатление. Щелкнул замок Маузер, и из закрывшейся двери слышалось, как медицинский работник, детские пищи, когда бы имел золотые горы, я его езжу. Как медицинский работник. Поздно вечером пришла мама и разгнала примирительную оргию. Не, Валена Михайловна, наверняка узнал, что тетя Шура и баба Рида уехали ночевать в призер. тут же обвинила их в том, что они слили бензин из ее примуса. В Сундунах однажды один из пообзоривших мужиков сказал другому, во время блокады я таких как-то ел. И невозможно было понять, это черный юмор. Правда. Про засоленные в ванной человеческие филейные части, про трупоедство, про все это я постоянно слышал от бабы Лида. Блокада накладывала на людей, переживших отпечаток на долгие годы, а то и на всю жизнь. Мама, баба Лида и тетя Шура никогда не выбрасывали хлебных крошек, а отправляли их в рот. Они не могли бросить помойную ведро, кусок заплесненного хлеба. Его надо было покрошить птичкам. сващенной бумаги ножом собирали размазанное масло или сырковую массу. По-моему, они сожалели даже о картофельных очистках. Блокадники прошли через девятый Крукада, о котором ничего не знал даже замки Нет слов таких, какими можно было бы описать их муки. И все эти муки черными ручьями проникали прямо в кровь мою. У меня никогда в жизни не голодавшего возник стойкий блокадный синдром. Я должен был иметь запасы гречи и пшена и чувствовал себя спокойно, только имея месячную норму, автономного государства Пайка. В Робинзоне Крузо и таинственном острове я наслаждался описью имущества колонистов и того, что подарил им капитан Немо. Ликовал вместе с Робинзоном, обнаружившим полезные вещи на потерпевшем крушении корабля и восхитившим Обещался его хозяйственностью виноград, злаки, козы. Баба Лида находила среди блокадных историй смешные моменты. Она позла по дороге на работу по литейному мосту, его бомбили юнкерсы, Захлебывались зенитки, щеперённые пулеметами, осколками рассекло все деревянные покрытия, и Баблида Лида насажала столько щепогу в живот, что в конце концов она потеряла сознание и была отправлена в госпиталь. Рассказывая эту забавную историю, она смеялась до упада. А мне было не до смеха. Я не мог понять, как вообще дело дошло до блокады второго города в мире. А как же самые мощные в мире танки КВ, которые выпускал Кировский, Путиловский завод? Почему допустили блокаду Маршал Ворошилов, первый красный офицер и генерал армии Жуков? У меня был геофильм о Ленинградской блокаде. Как же, наконец, дублестный дважды краснознаменный Балтийский плод и линкор Октябрьская революция. Почему все продовольствие было сосредоточено на Бадаевских вкладах? Понятно, что немецкие шпионы сигналили бундировщикам фонарями, но их ловили, вот бабли, да, сама одного поймала. Но отчего в одном пожаре сгорели все запасы мяса и сахара? Где был товарищ Жданов? О чем он думал? Понятно, что задавать такие вопросы было нельзя и некому, но таких вопросов у меня копилось все больше и больше, и они мучились меня. Баблиба была толста, криклива и назойлива, мы следы тайны стеснялись ее. Несмотря на свою точность, она очень ловко управлялась своим вагоном, она уходила в рейс, когда течеру прихварывал, сама баблик почти никогда не болел. Ну все, наверное.